«Наконец-то они восстали!» Он подошел ближе и увидел толпу. 200 или 300 женщин сгрудились перед рыночными ларками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах, объединенная отчаянием, толпа будто распалась, раздробилась на островки отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие утлы и жестянки, но кухонную утварь всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился –